Рад всех видеть и приветствовать словами Шаббат-шалом. И Знаете, сколько раз приходилось проповедовать, вообще говорить. При... Всегда испытываешь какое-то волнение или трепет. Там сейчас. не и знаете, сегодня вот это замечательное событие, когда вышла девочка, и вот это мероприятие, Бат Митсва, оно как бы засвидетельствовало о том, что она желает быть ответственной перед Богом. И, и желает жить поистине. ويרצה לחיות לעי אמת. ויתם. знаете, я, ну, веровал немножко в более таком, более позднем подростковом возрасте, и всегда меня вот не помню с какого возраста интересовал вопрос, а что же такое истина? וכמובן, äh, יותר מבעור, äh, אבל תמיד איתalia äh, השאלה מה זה האמת? и вопрос истины, в общем-то Наверное, волнует каждого человека. Истина, в общем-то, наверное, может быть скажет, что у каждого своя. И в потоке сегодняшней информации можно услышать какую только неистину хотят преподнести люди другим. עכשיו, И в пличах 19.2 написано, что нехорошо душе без знания. وبמשлей, כתוב, טוב, э, טוב, э, И действительно нехорошо душе без знания, потому что душа хочет знания, душа хочет узнавать, что же есть на самом деле. ואחרם זה נחון כי הנפש כן רוצה לדעת, היא כן רוצה לדעת מהאמת. Я хочу прочитать из Евангелия Иоанна. И я хочу прочитать из Евангелия Иоанна. Восемнадцатая глава, тридцать седьмой-тридцать восьмой стихи. Перек шунаисре, пасук Пилат сказал ему: "Итак ты царь". Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой виды не, не нахожу в нем». И, знаете, здесь мы как бы видим... Uh, ну, не как бы, а видим несколько личностей. И личность Пилата, она в то время олицетворяла власть Рима в Иудее. Мы видим Иешуа, который предстоит перед ним и ждет от него решения. И, в общем-то, мы видим некое такое столкновение. Потому что те вопросы, которые поднялись в этом разговоре, этот был недолгий диалог. Но, тем не менее, коснулись не только вопроса жизни и смерти, но также вопроса, кто есть царь. И что есть истина. И Пилат не был просто простым человеком. Я думаю, что он был очень образованным человеком на то время. И я думаю, что его образование было даже, наверное, высшим, если сравнивать то образование, которое было тогда у римлян. Чтобы достигнуть такой должности, он должен был знать и, и, и законы, и военные дела. Наверняка он был даже офицером римской армии. А также, чтобы прийти к такому образованию, они все изучали греческую философию. И когда вот это место читают в проповедях, даже может быть где-то в фильмах снимают, всегда задается вопрос... А для чего вообще Пилат спрашивал Иешуа? когда мы мы это в мы для. Для чего ты спрашиваешь меня и как бы звучал такой ответ, что ты сказал, что я царь иудейский, но почему Иешуа не ответила ему? لמה, لמה ты She, like, you the king of the he? Или, может быть, ответил? Иногда можно ответить не словами. Кто для него был Иешуа? Кто для нас сегодня Ишуа? Просто отверженный частью народа которого привели, чтобы осудить на смерть. Или которого поставили перед выбором. Перед выбором сказать что-то в свое оправдание, может быть, попросить о пощаде. Но мы видим, что Иешуа просто промолчал. Мы видим народ, который привел его, и мы знаем, что он выбрал другого ворава. Что ворава, которого он, они выбрали, был сыном своего отца, что Иешуа тоже был варава, сыном своего отца? Давайте немножко вникнем в то, кто был Пилат, и что за философия или что за образование у него было. В греческой философии присутствовала философия, один из учителей, который был как бы родоначальником в греческой философии, был Платон. Один из философии был Платон. И его называют идеалистом Беку того времени. Идеалист, э, он верил э, в, в такую некую вечную абсолютную идею. Благодаря которой все возникло, и он верил, что из идеи возникла материя. И, и он также он учил о бессмертии души и э, ну, силе духа. Э, и также в греческой философии присутствовал, один из последователей Платона был Аристотель. И в учении Аристотеля присутствовало учение о том о материализме, который стал впоследствии начальником современного материализма. Аристотель верил, что все происходит из материи. И что дух и материя они не раздельны. И если Учение Платона оно дало, дало впоследствии учения Гегеля и впоследствии современного и, и, и, идеализма. Да, которого был идеалист. А современный материализм, который перерос, ну, то учение Аристотеля, которое перешло в современный материализм, мы называем марксистским материализмом. И в принципе в те времена люди довольно таки были образованные, и вот помимо вот этих крупных течений учений присутствовало очень множество всяких философских направлений. И Пилат, естественно, был знаком с этим. Он, я думаю, что все это читал. А <рекл> с некоторыми философами, возможно, того времени здоровался Зараку. И люди, желая узнать истину, имеют различный опыт в وأنشين, امت, сколько существует религий, сколько существует всяких направлений, деноминаций, каждый утверждает, что они говорят об истине. есть есть в и что И есть также метафизические всякие направления, которые как бы предлагают уже встать выше физических законов и открыть некие духовные законы. А также всякие духовные практики как йога, как э, самосовершенствование духа и так далее. И я думаю, что это знакомо каждому из нас. И также я хотел бы обратить внимание на сегодняшний материализм, как я бы назвал его бытовой материализм. Я когда совсем был еще молодой верующий, я по наивности думал, что сейчас я приду по проповеду, и люди сразу веруют. И начинал людям говорить о том, о другом. И знаете, то времена, те времена были, в общем-то, нелегкие. И, и люди на меня смотрели, говорили, вот какой-то молодой же, чем ты можешь нам сказать? У нас совсем другие задачи, нам нужно заработать деньги, как-то эти деньги получить. И как-то потом прокормить семью. Знаете, бытовой материализм он часто захватывает нас. Мы часто окунаемся в эту суету наших дел, наших потребностей. И забываем, что все-таки есть. Желание души знать истину. Что такое истина? Я скажу, что это вопрос очень сложный. И чтобы понять, не так все просто. Конечно, можно определить истину как объективная реальность. Но как познать эту объективную реальность? Эту На недавней встрече нашего курса «Алев» мы говорили про глаз. Глаз, глаз. глаз. Угу. И мы говорили о том, что глаз очень сложно устроен. אנחנו דיברנו על זה שמבין עיניים הוא מאוד מורכב. ו kto- kto лучше, kto- kto חужה? מישור יותר טוב, מישור רואי פחות טוב. ו, И... знаете, вот я хочу сказать, что ученые установили, что мы на самом деле видим не глазами. והחוקרים, äh, שאנחנו למעשה לא רואים דרך העיניים. Мы видим нашим мозгом. אנחנו רואים דרך המוח. Потому что мозг учится с рождения ребенка. כימוח לומד מרגה לאידא. воспринимать те нервные сигналы, которые идут от глазных колбочек и палочек. להקבל את האותות החשמליים שמעיים האין. וзнаете, יש всякие נрушения. ב- יש לفهمים כל מיני באיות. объяснить человеку, который не может различать צבעים? Что такое, зеленый или красный цвет? Может быть, кому-то это знакомо. Как-то я спросил одного человека, который сказал, что он дальтоник. Что даже яркий свет светофора ты не видишь? Он сказал нет, yeah. я вижу как. Лунный свет просто, как луну. И есть люди, которые вообще не видят. Как им объяснить, что такое окружающий мир? Ведь они не видят говорят, что, ученые говорят, что ребенок видит еще в утробе матери. Как они это установили? Они подавали различные сигналы и заметили, что есть импульсы в мозгу, которые идут от глазных нервов. И Мы не можем это объяснить, но тем не менее это есть. Уже не говоря о том, что Ребенок еще до рождения слышит и что-то чувствует. <nun> <olanabi> а также воспринимает настроение матери. И благодарение Богу мы люди умеем передавать, передавать некий опыт, который мы получаем в нашей жизни мы можем научить и рассказать об истине и вообще поделиться опытом нашей и какой чужой жизни и каждый человек рано или поздно столкнется с этим вопросом что есть истина وكل, бенадам, э, бомоухар, הזאת, и желание Творца чтобы каждый человек познал Истину не так как в знаменитом сериале говорили что Истина где-то рядом была like that, like say, и наш Творец наш Всевышний Творец он говорит что его истина сокрыта в Его Слове. Иешуа сказал, что Он есть путь и Истина и, и, и жизнь. А также в Евангелии от Анна, первая глава мы читаем, что благодать же истина произошли через Иешуа Машириха. И... В первой главе, Иоанна, в третьем стихе мы читаем, что через него все начало быть, все, все что начало быть, и без него ничего не начало быть. не Я <palabraRA nei Monica gavexic> также хочу прочитать из послания к евреям первая глава. И 1. Первая глава. Парк С первого стиха. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков в последние дни эти говорил нам в сыне которого поставил наследником всего через которого и веки сотворил он этот будучи сиянием славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершил с собой очищение грехов наших васела и престола величия на высоте. говорит, что Всевышний, наш Бог, Отец, говорит, говорил и говорит в последнее время в Сыне Своем. И Иешуа сказал, что Он есть путь. Есть путь к Богу, к Отцу. Что это значит? Что это значит? Что это значит, я есть путь? Я думаю, что тех, кто следовали за ним, они понимали это отлично. И для них, чтобы последовать за ним, нужно было буквально взять и пойти за ним. Присутствовать всегда с ним говорить, что, что он говорил, Л, э, дебер, участь т, тому, что он хочет научить их, э, а также следовать тем постановлениям, которые он давал. Для них. אחрия, э, И именно в Иешуа нашли путь тех, которые последовали за ним. И также Он говорит, что Он есть жизнь. Мы прочитали, что Он все через Него сотворил. Рожденный прежде всякой твари. Он через Него все сотворил. Он дал жизни всему. Представляете, вот это я даже не представляю какой трепет должны были испытывать те люди которые соприкасались с ним лично источник жизни отдал свою жизнь он отдал свою жизнь чтобы мы жили для него и воскрес чтобы эта жизнь распространилась на этой земле с многократной силой <ган> и, в мире, в и также он дал нам обетование новой и вечной жизни <ган> <дыху> и <жизнь> благодаря его жизни смерти и воскресенья мы имеем новую жизнь и также имеем вечную жизнь потому что Иешуа Заплатил за нас. Он стал тем, кто отдал свою жизнь, чтобы мы жили для Него. И Он воскрес. Чтобы мы, если и умрем, также воскресли и жили вечно с Ним. В, послании, в Евангелии от Иоанна, 8, глава, 32 стихе, он, он говорит, что и познаете истину, и истина сделает вас свободными. В восьмая глава триста рост. Перек И ключевым словом этого места является познайте. Слово познание имеет очень глубокий смысл. המילה לדעת יש לה משמעות עמוקה. Мы читаем в первых главах Слово Божье в Битиям. אנחנו קוראים בפרקים הראשונים של דבר אלוהים בברשית. שאיפזнал אדם יבו ונעסתה ему женו. שאדם ידע את חווה והיא הייתה לו לאישה. Знаете, если я просто давайте приведем такой пример. молодому человеку понравилось Девушка. Он узнал ее имя. Он узнал, может быть, какую-то еще ее информацию о ее семье. И она ему нравится. И вот он узнал еще какую-то информацию, но так и не решился подойти. Это можно назвать, что просто узнал или познакомился. Но не имел личного отношения с ней. И вот, наконец, он решился и подошел к ней, сказал, вот я такой-то, такой-то, ты мне нравишься. И через некоторое время они решили стать женихом и невесты. Но это еще они не познали друг друга. Вот когда у них состоится свадьба. Вот тогда можно сказать, что они познали друг друга. И именно такое слово используется в отношении с Богом. Можно изучить множество философий, можно узнать, что говорит Библия о Боге. Но если вы лично не узнали, не поговорили с Богом, то, вы еще не познали истину. И именно познание истины <coughs> нужно узнать лично того, кто говорит об истине. Я также хотел бы обратить внимание, какие бывают препятствия или сложности в познании истины. У некоторых есть просто нежелание или лень. И кто-то говорит, ну зачем мне эта истина? Вот живу я себе живу. Какая истина вообще <мышливание> может быть? <мышливание> Ведь нужно что-то искать, что-то делать. На маницах <мышливание> ЛХП, смачу ну, Живу себе нормально и все будет нормально. <мышливание> кто-то может быть вообще закручен этой обычной жизнью и осуетившись даже не думая что такое истина кто-то наоборот пытается узнать истину но приходит к некому тупику потому что ищет истину там где нет надежного фундамента иногда когда люди слышат об истине, у них возникает некоторая предвзятость к людям. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем «Ани галилеялине», те, которые проповедуют нам. Мы иногда можем как-то Принимать одними людьми и думать, что они вообще не могут говорить об истине. Или какие-то другие народы, они не могут знать истину, потому что ну, вот, в наших глазах они не такие. И я знаю, что многие, когда открывают Слово Божие, узнают, что все-таки это книга, написана евреями. وربים, äh, לגלות, äh, הקודש, ש, äh, Потому что во, во многих умах складывалось такое мнение, что как это может быть, чтобы евреи, да еще рассказали правду. Äh, ש, רבים, ש, äh, מה, יהודים, Но действительно, слово Божье написано евреями. Некоторые люди, ища истину, ищут каких-то особых, тайных знаний. Э, חפשים, э, э, э, идиот, э, И им кажется, что в каком-то тайном учении они найдут истину. אחר, כן, э, вот именно думает, вот, вот именно тот учитель нам расскажет об истине. И изучают всякие учения, такие закрученные, такие умные, как которые, кажется, на первый взгляд. И в конце концов понимаешь, что истина опять где-то была рядом. Кто-то может быть гордится своей родовой принадлежностью какому-то роду или какой-то фамилии, которая когда-то была знаменита. И вот говорит, что только мы, или только наше движение, или только наша фамилия была первооткрывателем верии, поэтому только мы знаем истину и это также мешает познавать истину. Открывая какие-либо грани истины, некоторые доводят эти познания до крайности. Что это значит? Это значит, что открыв для себя в чем-то истину. Это что я утверждаю, что именно это только так. И всяческие другие мнения уже не Это называется доведение истинных понятий до крайности Некоторые в таком состоянии доводят себя до крайности и говорят, что только я, только я могу знать истину. Но Слово Божье говорит, что нам необходимо знать и познавать истину. Но нам, что мы знать и, знать, и, знать. и главный шаг, первый шаг, наверное, является покаянием или обращением перед Всевышним. И именно с покаяния или обращение начинается взаимоотношения человека с Богом. И, и Бог желает вести человека в его покой, чтобы мы успокоились перед ним и познавали его истину. и в и для этого нужно изучать Его Слово, изучать и принимать Его заповеди, молиться перед Ним и иметь общение со святыми Его, و, э, избранными Его. Кто-то говорит, что, ну хорошо, я буду сам себе читать, буду сам себе молиться. אומר, לעצמי, Но жизнь с Богом это не так. Elohim, это, не так. это хорошо, что ты молишься и читаешь Слово Божье. и Но... тебе также необходимо общение. И во всем этом необходимо постоянство. Именно постоянство дает нам делать уверенные шаги в познание истины. Я также прочитаю из послания Иоанна, первая глава. Первое послание Иоанна, третья глава. Анирусаликом решен али Йоханан, первый Первое послание Иоанна. Третья глава, второй стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем, что когда откроется, будем подобно ему, потому что... Увидим его, как он есть. Знаете, во всем этом познании истины есть, вот как мы говорим, обетование или очень такое вот важное, волнительное обещание. Каждый из нас переживает, может быть, какие-то расставания и встречи. Каждый из нас знает, что как радостно встретить кого ты, может быть, много лет не видел. Знаете, Слово Божье обещает нам увидеть Его таким, как Он есть. Для меня просто вот такой трепет охватывает, что когда-то мы его увидим такой, какой он есть. Но знаете, есть еще одно обетование. Он говорит, что я присутствую с вами всегда во все дни. Своим Духом Святым. И вот это именно радость от встречи, радость от того, что он всегда Видит и знает меня, наполняет меня надеждой и дает мне уверенность, что я с ним встречусь когда-нибудь. Что есть истина? Задал Пилат вопрос. Что естественно Задают вопрос многие люди. Где наши поиски? В чем мы ищем истину? Знаете, противоречивые ответы. יודעים, תשובות, э, Но Слово Божье говорит, что истина, она сокрыта в Боге и открыта нам сыном Его, Иешуа Машеха. Все эти ответы, которые мы слышим, мы слышим, они возможно, как мозаика, помогает нам увидеть на окружающий мир. И возможно проникнуть в какой-то духовный мир. есть очень много правильных ответов. Но полная, абсолютная истина сокрыта в Боге. И я знаю, что не для всех то, что открывает на Всевышний в Сыне Своем, Ишуа Машиих. Приятно или может быть принято. Когда мы читаем о жизни Ишуа здесь на земле, иногда может сложиться впечатление, что вообще никак не хотели слушать Ишуа. Но если внимательно почитать, мы видим, что многие в нем находили что-то приятное, что-то хорошее для себя. А что-то не нравилось? И также сегодняшним людям не все нравится в Иисусе. Кто-то считает его слабым. Кто-то считает, что он вообще не должен был умирать, зачем ты умирал? Думает, голове, умирал. Я до того, как уверовал, ну, часто говорил вообще о жизни, об со своим отцом. И отец мне когда-то задал такой вопрос: вот почему? Те многие языческие Боги, они исчезли в земле, а учения. Yishua осталось כזאת, האלילים, הלימוד, э, הלימוד, э, נעלם, и знаете в чем ответ потому что он есть истина <ки> потому что в нем сокрыто все что он желает открыть для нас <ки> בо, хавوي, Всяческие учения они могут говорить правду и неправду. Но истина в Иешуа. И поэтому его учение оно пережило множество проблем, множество трудностей, но тем не менее оно осталось. И несмотря на все это противодействие, оно есть, оно будет всегда. Потому что Слово Божье призывает нас познать живую Истину. И если кто-то не познал эту Истину, сегодня есть возможность узнать эту Истину, встать на пути познания лично с ним. Будем стремиться к познавать его, жить с Ним и благодарить Его за все, что Он для нас открыл. Аминь. Uh, Аминь.